Есть мастера, которые Я тянут, вот не побоюсь этого слова, именно тянут на своем чем-то, себе, ну, на каких-то внутренних качествах приводит людей в то место, в которое они хотели прийти, как в храм красивый. Но тот, который уже готов, который устроили не они, они в этом не участвовали, они пришли на все готовое. Пришли наслаждаются. Ну, конечно, что-то они возьмут в этом храме. Кто-то может даже сможет там жить, принять то, что это построено не им, а тем, кто этот путь прошел, построил, и привел, и показал. А Наталья, понимаешь, это вообще совсем... Вот, например, для меня важно, что она учит... Как построить этот храм? Какой для шаг следующий сделать для того, чтобы до него дойти свободно, с любовью, с благодарностью, делать это каждый день, воспитывая в себе эти качества. И ты понимаешь важность этого пути, потому что ты меняешься с каждым шагом. Бери кирпич, иди. Это строится вот так. Ты можешь или не можешь, и это не она это даже говорит, а ты это понимаешь, что ты поучаствуешь именно вот этим в построении там, этого храма или того места, в которое ты придешь, понимаешь? Но это фантастика. Вот для меня вот это дороже всего. Для меня дороже всего. И я когда слушаю какие-то другие лекции или читаю что-то. Для меня вот это самый главный ориентир теперь. Не просто красивые фразы о том, как нам здорово, пойдемте со мной, мы все дойдем, будем там жить. А я сразу приношу это на то, что, что я должна сделать, что я могу сделать и как я пройду этот путь. Мне важно его пройти, важно почувствовать и быть в каждом шаге. Наталья для меня очень многогранна. В ней вмещается все. Это вот она даже никакая она для меня мастер. Мастер.